Привет, братцы рыбаки! Сегодня я вам покажу очень простой способ, как можно изготовить вот такой вот поплавок для ловли с берегомаховой маховой удочкой, щуки в основном, из обычного пенопласта. И он будет у вас прочный, неубиваемый, а главное, хорошо заметный и надежный. Размер этого поплавка чуть меньше куриного яйца, но тут уже каждый может подобрать под свои условия ловли размер самостоятельно. Для изготовления тела самого поплавка мне потребуется вот такой вот плотный пенопласт, довольно-таки жесткий, также кусочек тонкой проволоки из нержавейки либо также подойдет любая спираль от кухонной плитки вот такую вот деревяшечку сделал прикрепил на два саморезика два уголка здесь вот два распильчика это будет что-то в виде плитки также потребуется ровный металлический пруток который вот в эти прорези входит за который соответственно я и буду вращать и делать тело поплавка Ну и также нужен любой блок питания на 12 вольт также подойдет зарядное устройство от автомобиля у меня вот это даже не не знаю чего валяется но его хватает чтобы накалить спиральку вот таким вот образом изогнул проволочку это вот будет как раз половинка тела поплавка буду я его делать примерно как маленькое куриное яйцо размером но ну, не забывайте что при нагреве пенопласт все равно будет уменьшаться и он чуть чуть меньше будет чем вот это вот заготовка. теперь мне ее надо будет вот сюда вот закрепить сейчас закреплю и продолжим ну вот сильно мудрить не стал просто обернул таким вот образом и она на месте теперь нужно вот к этим вот саморезиком прикрепить зарядное устройство полярность тут не обязательно так как это всего лишь вот эта вот спиралька будет нагревательным элементом теперь от пенопласта нужно отпилить прямоугольничек нужного размера приблизительно по центру аккуратненько прокалываем пенопласт главное чтобы не ушло ничего в бок. Спешить не надо. Пенопласт довольно-таки плотный. С помощью канцелярского ножа немного сниму фаски для удобства. Вот такой вообще шлучок получился. Можно приступать. Включил блок питания. И ждем, когда накалится вот эта вот проволочка. Видите, уже пошел дымок. Пробуем. Вот, пенопласт лег. Теперь главное, не торопясь, Так вот, сделать круг, и смотрим, что получилось. Вот, друзья, как видите, 2 секунды, и поплавочек практически готов. Теперь с помощью клея ПВА его надо очень хорошо прокрасить. И только после этого можно будет покрывать лаком. В данный момент, если вы нанесете лак, он разъест пенопласт. И, соответственно, у вас потеряется форма поплавка. Не жалея, все-все-все вот так вот проливаем. Что-то впитается в поры, что-то лишнее убежит. Пропитался прям плотным слоем. Теперь оставляю до полного засыхания ПВА. Ну, а в это время сейчас займемся самим килем. Саму антенку, она же и киль, буду делать из того, что первая попалась под руку. Попалась мне вот такая вот пластмассовая трубочка. Сейчас с помощью строительного фена один край заплавлю. Ну и вторую нагрею, чуть-чуть вытяну. Вот и будет антенка. Длина антенки, соответственно, должна быть чуть больше самого тела поплавка. Так вот разогрел носик. Потихонечку путем скручивания сделал верхнюю часть низ должен быть чуть-чуть вытянутым чтобы его удобно было вставлять само тело то есть тут греем чуть-чуть подальше также плавненько вытягиваем и скручиваем но ну вот, друзья, антенка и готова. Осталось дождаться, когда высохнет клей ПВА, покрыть лаком, и плавок будет готов к использованию. Верхнюю часть также можно покрыть лаком, предварительно немного зачистив наждачной шкуркой, наверное, чем сейчас я и займусь. Конечно же, этого делать не обязательно, поплавок и так получился довольно большим, и без этой антенки на воде будет очень хорошо видно. И я это делаю, чтобы не путать верх с низом. вот и все. Ждем, когда все высохнет. В такую погоду ИПВА и бывая лак на улице будут сохнуть долго, поэтому переборзируюсь я в дом. После того, как клей ПВА хорошо высох и покрыл пленочкой весь пенопласт, можно смело приступать к покраске. Красить буду обычными лаками для ногтей. Верх будет красным, низ черным. Предварительно бумажным скотчем разделяю поплавок приблизительно напополам. И начинаю покрывать лаком. Нужно хорошо все вот эти вот поры, маленькие ямочки закрашивать. Верх готов, теперь лак подсохнет, займемся нижней частью покладка. Теперь точно так же можно красить вниз. Заклеиваем вверх скотчем, приступаем к покраске. Вот таким вот образом оклеил, чтобы чуть-чуть выступал лак, чтобы не было нигде никаких зазорчиков, можно красить. Ну вот и все, друзья, лак высох, плавок, можно сказать, готов. То, что вот здесь вот остались кое-какие раковинки, это я просто-напросто не обрабатывал поплавок наждачной шкуркой. То есть, вот как его выплавил, так вот он и получился. Ну, в принципе, я и не старался. Делаю для себя и делаю как можно с меньшими затратами времени и сил для рыбалки. Пойдет. Вот такой вот поплавочек получился. С помощью круглого надфиля немного расширяю внутреннее отверстие чтобы сюда легко заходил киль. Ну а так вот, как видите, поплавочек уже готов. Снаряжать его очень просто. Внутрь продеваете леску, вставляете антенку. что получилось как вы видели в изготовлении ничего сложного нету такие поплавки используются для ловли щуки и других хищников маховая удочка с берега при помощи живца на этом у меня все всем кто досмотрел это видео спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал дальше вас еще много интересного будет ждать всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока